Спасибо за представление. Добрый день. Тема нашей сегодняшней лекции — атомно-силовая микроскопия, как исследовать поверхность с разрешением до отдельных атомов. Но прежде, чем приступить непосредственно к рассказу о атомно-силовой микроскопии, надо сказать несколько слов о обычной микроскопии и о масштабах, потому что каждый день мы там, имеем дело с километрами, с метрами, с сантиметрами и миллиметрами. А микроскопия имеет дело с микрометрами и нанометрами. И кто-то может не знать, сколько в одном метре нанометр, микрометров или, или анекстрем. На Начнем мы с этого. А, значит, микроскопия а, имеет в своей основе два греческих корня, которые обозначают маленькие рассматриваю. Собственно, мы рассматриваем маленькие объекты. И а вот на этом слайде показана шкала, начиная от одного миллиметра и заканчивая 1,1 нанометра это называется один ангстрем собственно у нас в одном миллиметре 1000 микрометров а в одном микрометре 1000 нанометров и в одном нанометре 1010 а, ангстрем вот тут показаны характерные размеры разных микроскопических объектов и для сравнения приведен размер человеческого волоса вот его диаметр составляет одна десятая миллиметра своим глазом мы можем рассмотреть объекты размером до нескольких десятков микрометров а все что меньше мы увидеть не можем а с помощью оптического микроскопа это то что мы все знаем из урока биологии школы мы можем увидеть объекты размером до микрометра и чуть меньше то есть это клетки бактерии жители воды который кажется прозрачный а с помощью электронной микроскопии с конечной зондовой микроскопии это другие виды микроскопии с которыми в общем-то, в школе мы не знакомимся. Мы можем рассмотреть э, объекты в широком диапазоне масштабов вплоть до отдельных атомов. Существуют и другие виды микроскопии, но вот эти вот самые основные. Исторически первым микроскопом был э, оптический. Он появился в, в начале 17 века, и он открыл нам э, ми микромир. Здесь показан э, современный микроскоп и вот, типичный вид э, листа растения, среза, то есть видны отдельные клетки. Прошло 300 лет, начинает развиваться квантовая механика. В 1923-1924 годах Луи Деброль выдвинул гипотезу, что электрон имеет волновые свойства, также как и свет. А Поэтому, по аналогии с оптическим микроскопом, ученые поняли, что можно электрон использовать для того, чтобы смотреть на маленькие объекты. А электрон можно разогнать до больших скоростей и сделать его длину волны очень маленькой. Соответственно, мы можем увидеть очень маленькие объекты. В 1932 году был изобретен первый просвечивающий электронный микроскоп. И вот сейчас с помощью этих микроскопов мы можем видеть отдельный атом. То есть вот эта частица диоксида церия, и можно рассмотреть отдельные атомы. Через 50 лет практически после этого был изобретен первый сканирующий туннельный микроскоп. На самом деле все для его изобретения было готово вот в это время, когда был запретен электронный микроскоп. Но он в своей основе э, имеет другой принцип измерения, поэтому из-за некоторой инертности мышления он был изобретен гораздо позже. И вот здесь для примера показана картинка поверхности пиролитического графита, и видны, видна гексагональная решетка расположения атомов. То есть это тоже а, атомарное разрешение. И в 1985 году был запретен атомно-силовой микроскоп, о котором пойдет речь. А, он тоже, в принципе, может давать атомарное разрешение, но здесь показана другая картинка, это колония бактерий. И вот она имеет а, вообще это трехмерное изображение. Вот. вот эти два вида микроскопии, туннельная и атомно-силовая, они объединяются в один вид, который называется сканирующая зондовая микроскопия, потому что сканирование происходит не фотонами, не электронами, как в других микроскопиях, а с помощью зонда. Это такая острая иголочка, которая движется по поверхности. Так же, как слепые люди тросточкой сканируют путь перед собой. И здесь вот, два примера изображения с атомно-силового микроскопа. Вот Слева у нас поверхность тонкой пленки цези-плюмовый O3. Это такой пироскитный материал. И видно, что он состоит из отдельных зернышек. И, в общем, они двух видов, двух фаз. Ну, Например, вот у нас стойка, микроскоп стойка микрофона. Она стальная, а сталь состоит из мелких кристалликов микроскопических. Вот Если сделать срез, отшлифовать и посмотреть в микроскоп, мы видим, что она не гладкая. вот Тоже такая рельефность, состоит из разных зерен. А справа у нас колония бактерий. Вот. Как следует из названия, атомно-силовой микроскоп измеряет силы между атомами. На самом деле все микроскопии имеют в своем названии принцип работы. То есть оптический в оптическом спектре, электронный с помощью электронов и атомно-силовой силы между атомами. Всего у нас есть четыре фундаментальных взаимодействия. Это гравитационная, слабая, сильная, электромагнитная. Слабое и сильное оно действует на масштабах внутриатомного ядра. Соответственно, с помощью атомного силового микроскопа мы померить не можем. Это в общем ядерной физики и физике высоких энергий. А вот гравитационно-электромагнитное, они действуют на зонт. Но при этом гравитационное намного порядков слабее, чем электромагнитное. Поэтому и мы можем пренебречь. То есть мы измеряем электромагнитное взаимодействие. А электромагнитное взаимодействие является источником межмолекулярного взаимодействия, и определяет свойства материалов. Вот. Поэтому мы можем померить не только поверхность образца, посмотреть, как он выглядит, но мы можем померить различные свойства, такие как электрические, механические, магнитные и другие, с разрешениями вплоть до нанометров. Вот здесь у нас для примера два образца. Слева это полимер ПВДФ. А вот его поверхность выглядит так, немножко неоднородно, хотя вот глазом мы увидим, что он ровный, однородный белый материал. Но он состоит из нескольких фаз, и вот здесь мы видим карту распределения механических Свойство ⁇ это модуль Юнга, и вот она неоднородна, то есть у нас разные фазы этого материала. А справа у нас э, кремний, который покрыт графеном, э, то есть одно, один слой атомов углерода, и в нем есть такой дефект повреждения. И вот здесь распределение поверхностного потенциала, то есть это электрические свойства материала. Мы видим, что электрические свойства кремния, который покрыт графеном, и чистого кремния, они различаются. А, вот здесь показан пример атомарного разрешения, причем на металлических и на биологических объектах. То есть слева у нас молекула ДНК. А, и мы можем различить ее спиральную структуру и даже измерить шаг этой спирали. А справа у нас а, сплав а, свинца, олова и кремния. И вот тут показано атомарное разрешение, то есть это отдельные атомы на поверхности. А, а также мы можем различить Какие-то элементы. То есть здесь у нас показано зеленым свинец, синим олово и красным кремний. То есть вот какие атомы являются какими элементами. И теперь мы давайте разберемся, как все это можно получить. Вот у нас принципиальная схема атомно-силового микроскопа. Тут два основных элемента: это зонд и сканер. Зонд это такая гибкая, обычно кремниевая балка, на конце которой находится острая иголка. И этот зон движется по поверхности образца а образец установлен обычно на пьезоэлектрический сканер но ну, на самом деле сканер может крепиться либо к зонду либо к образцу это не имеет значения вот и при движении у нас а, эта балка немножко изгибается когда встречает неровности то есть выемки и впадины но эти отклонения могут быть нанометровых размеров и чтобы их измерить а, используется лазер то есть лазерный луч падает на конец кантиливера зонда и отражается фотодиод вот фотодиод у нас вот такой вид имеет он разделен на четыре части и в фотодиоде измеряется ток от четырех частей и разница этих токов является нашим сигналом который мы измеряем вот все это откалибровано то есть токи и напряжение перекалиброваны в единице длины в нанометры в микрометры поэтому мы можем точно измерить то, каким является рельеф поверхности все это управляется электронным блоком, то есть луч попадает в фотодиод, когда у нас мы задаем значение тока, который является значит, той точкой, на которой мы удерживаем кантилевер вблизи поверхности. Если у нас зонд смещается вверх или вниз, когда он встречает неровность у нас, вот эта вот лазерная луч отклоняется, и электронная система подает команду на сканер таким образом, чтобы лазерный луч вернулся в предыдущее положение. То есть он подстраивает э, взаимное расположение зонда и образца таким образом, чтобы поддерживать вот этот сигнал постоянным. И вот эти вот сигналы, которые подает электронный блок, они являются, в общем-то, нашим нашим рельефом. А первым ключевым элементом является зонд. Вот так он выглядит. Э, Значит, то, что мы можем увидеть невооруженным глазом. То есть, вот это вот губки пинцета, и в нем зажат а, кремниевый чип. На его конце расположена вот такая вот а, тоненькая балка. Вот она в, в электронном микроскоп. Она, на самом деле, до, довольно гибкая. Вот. И на конце у нее расположен острый зонд иголочка. И вот это изображение этой иголочки в просвечивающий электронный микроскоп. В принципе, она вот тут масштабная шкала, 50 НСРМ, это 5 нанометров. То есть вот даже видны отдельные атомы на самом деле занды бывают очень разные они имеют разные значит, длину вот, этого вот, вот этой балки разные механические свойства могут быть чисто кремниевыми могут быть легированными могут иметь разные функциональные покрытия например металлические и имеют разную форму также для различных применений вот. что как раз и позволяет нам измерять широкий спектр свойства не только посмотреть как выглядит поверхность а вторым ключевым элементом является пьезоэлектрический сканер, который позволяет нам перемещать а, образец, на очень малое расстояние, гораздо меньше 1 нанометра. Вот. А ни одним механическим устройством мы этого сделать не можем. А вот пьезоэлектрики мы на самом деле все знаем из обычных зажигалок. Вот не кремниевых, а когда мы нажимаем на кнопочку, а, формируется искра, а, из-за того, что мы сдавливаем пьезоэлектрический кристалл. А, вот. Это называется прямой пьезоэлектрический эффект. А обратный пьезоэлектрический эффект, это когда мы прикладываем к пьезоэлектрику напряжение, и он у нас либо в зависимости от знака напряжения, либо удлиняется, либо сжимается. И вот э, эти перемещения могут быть очень-очень маленькими. Поэтому мы можем контролировать зонд, положение зонда и образца с очень высокой степенью точности. Ну вот здесь типичные пьезотрубки и фотография вот это вот схема как оно изгибается все и перемещается а, схема сканирования выглядит вот таким вот образом то есть у нас в оптическом микроскопе мы сразу видим всю картинку а в этот микроскоп мы а, тут другой принцип сканирования то есть мы задаем область сканирования например 10 на 10 микрометров и задаем нужное нам разрешение например 512 на 512 точек и вот это, у нас эта область делится на 512 на 512 точек и зонд перемещается из, точки, из одной точки в другую вдоль линии. Он проходит 512 точек, перемещается к следующей линии, и все это повторяется. И он проходит таким образом 512 линий, и на выходе у нас получается а, трехмерное изображение. Вот здесь будет анимация двух основных режимов сканирования. То есть у нас есть контактный режим сканирования, когда зонт прижимается к поверхности образца, вот здесь вот. И, в общем, он движется вдоль образца и, как я уже сказал, с помощью лазерного пятна измеряет профиль поверхности. Он, перемещаясь от линии к линии, он таким образом может реконструировать всю поверхность. А вторым способом является полуконтактный режим, когда у нас да, зонд вибрирует над поверхностью. То есть... Этот режим является более щадящим в целом, потому что в данном случае мы можем сканировать поверхность, не касаясь ее. Можем касаться, можем не касаться, я об этом дальше расскажу. В общем, выглядит это таким образом. А здесь у нас видеозапись, к сожалению, она здесь внутри презентации не работает, поэтому я сейчас покажу. Так, как можно выйти с презентации, там видеозапись открыта. Да, все, спасибо. Ага. А вот это запись работы микроскопа с растровый электронный микроскоп. Вот у нас образец пиролитического графита, а вот это вот зонт, который сканирует поверхность. На самом деле, вот здесь он сканирует в полуконтактном режиме, то есть он вибрирует. А, но Амплитуда его вибрации настолько мала, что мы не можем ее различить. То есть он может вибрировать с амплитудой меньше 1 нанометра, либо там несколько нанометров, то, как мы зададим. Вот мы сейчас немножко посмотрим. Вот здесь видна масштабная линейка, насколько все это маленькое. То есть вот с помощью пьезоэлектрического сканера он подводится, отводится от поверхности с очень высокой точностью. И как система детектирования, которое состоит из лазера и фотодиода и электроники, она как раз может детектировать вот эти вот мельчайшие вибрации зонда, которые мы не можем видеть. Вот, например, виден вот этот вот кремниевый чип, он нужен для того, чтобы закрепить на нем вот этот вот канцелевер, и чтобы мы могли установить его в микроскоп, когда мы берем его пинцетом, потому что вот просто эту иголочку мы пинцетом не возьмем. Ну, все, я думаю, хватит для демонстрации. Вернемся к презентации. Ага, спасибо. И вот у нас а, получаются вот такие какие-то картинки да, при, после сканирования. Как я уже сказал, мы можем получить изображение не только поверхности, но и каких-то свойств. Например, если мы при сканировании включим зонд и образец а, в электрическую цепь, Зонд у нас, например, покрыт каким-то металлическим покрытием для обеспечения электрической проводимости и подадим напряжение, то мы сможем измерить электрический ток локально с очень большим разрешением. То есть вот мы измеряем параллельно поверхность, и в это же время мы измеряем ток. То есть вот Схематически у нас показан образец, который ну, проводит какой-то ток. В нем есть два включения, которые обладают большей электропроводностью. То есть мы в этих местах видим увеличение тока. И вот здесь пример такой поверхности. То есть ширина страны 2 микрометра. То есть это очень маленькая величина. Вот э, это поверхность э, пироскитового материала для следующего поколения солнечных батарей. Лабораторный образец. То есть мы смотрим, насколько приготовленный материал хорошо работает. Значит, э, Вот это вот зерна, а вот это вот распределение тока. То есть мы видим, что некоторые зерна проводят электрический ток. То есть они генерируют ток. А некоторые зерна не проводят, не генерируют. То есть, зная, что происходит на поверхности, что у нас работает, что не работает, мы можем как-то подкорректировать технологии и в увеличить эффективность изготавливаемых батарей. Здесь приведен пример пезоэлектрической микроскопии. Значит, у нас есть материалы сигнатоэлектрики, которые обладают э, спонтанной поляризацией. То есть в нем есть домены с разной величиной и направлением поляризации. И вот с помощью микроскопа э, мы можем увидеть эти домены. Хотя на поверхности мы их не увидим невооруженным глазом и просто в обычный микроскоп. А здесь, прикладывая переменное напряжение, у нас домены начинают вибрировать по действию напряжения. И амплитуда, фаз этих вибраций, величина, она указывает на то, какие у нас домены. И вот картинка. Это не оба отлития. Значит, вот так выглядит поверхность абсолютно ровная. Ну, просто в данном масштабе. И вот так выглядит фаза доменов. То есть, на самом деле, у нас здесь есть домены, которые по-разному реагируют на прикладываемое электрическое поле. Следующий пример – это... Двухконтактный режим. То есть давайте запустим и посмотрим. В первом проходе у нас записывается профиль поверхности в полуконтактном режиме. Затем, после того, как мы записали профиль поверхности, зонд поднимается на некоторую высоту над поверхностью. И теперь происходит работа в бесконтактном режиме. То есть зонд не касается образца. При этом там прикладывается напряжение определенным образом, и мы измеряем какие-то свойства поверхности. В данном случае мы измеряем поверхностный потенциал. То есть разницу, а, ну, если это металлический образец, то это разница работы выхода электрона. И таким образом мы можем реконструировать локальные электронные свойства поверхности. Аналогичным образом работает магнитно силовая микроскопия. То есть мы можем посмотреть магнитные домены, например, на жестком диске. Вот. И в результате у нас получается какая-то картинка, вот, например, поверхность образца, опять пировские и карта потенциала. То есть мы видим, что вот в этой области у нас понижение потенциала почему-то происходит. Происходит оно из-за того, что у нас на самом деле на поверхности есть наночастицы золота, и в этом месте их концентрация больше, они понижают поверхностный потенциал. Вот эти примеры, они не исчерпывающие, То есть, на самом деле, применений очень много, методик работы очень много, и на самом деле, они появляются новые и новые. Вот. Но это такие характерные. Кроме того, мы можем модифицировать поверхность. То есть, если у нас есть некий зонд, который может касаться поверхности, мы можем прикладывать напряжение, то мы можем вызывать локальные электрохимические реакции. Вот в данном случае, например, у нас зонд покрыт, проводящим износостойким покрытием карбидов вольфрама Мы прикладываем напряжение между зондом и образцом и вызываем локальную реакцию. То есть мы можем как бы что-то рисовать, либо, ну, в общем, формировать какие-то наноструктуры. То есть они могут быть полезными, а могут быть, скажем так, демонстрационными. Вот следующий пример. Вот это с помощью такого метода нарисовали картинку монолиза конечно это в общем практической пользы несет, но это демонстрация возможностей технологии. То есть на самом деле можно делать что-то гораздо более полезное. Вот. А в этом видео а, значит, показана работа более современных так, приборов. То есть у нас поверхность кристалла т И современные микроскопы могут... А, работать с очень большой скоростью сканирования таким образом мы можем наблюдать э, какие-то химические или физические процессы в динамике вот в данном случае у нас кристалл кальцита он ну, скол кристалла кальцита и он э, значит на его поверхности только ка как бы кальций co3 но мы видим что через какое-то время начинается рост э, так давайте еще раз запустим рост некоторой пленки вот. Здесь мы видим по высоте, как она растет, вот, на каких плоскостях кристаллографических. А здесь мы видим по фазе, что как бы, фаза колебаний зонда, которая сканирует все это, она меняется. То есть на кальците и на вот этой вот пленочке она разная. Это говорят о том, что у нас растет не кальцит, а какое-то новое соединение, а отличающееся механическими свойствами. Вот. Ну, теперь перейдем к тому, что заявлено в лекции, это к атомарному разрешению. Вот у нас такой же кристалл кальцита, но он просканирован э, с разрешением, э, и мы видим вот, отдельные атомы. А каким образом можно получить такое изображение? Вот когда я показал зонт, мы видели, что на самом деле он не атомарно острый, то есть, ну, тут острота не в один атом. Но э, на самом деле вблизи поверхности, он такой немножко шероховатый, вблизи поверхности всегда существует какой-то кластер атомов, который ближе всего находится. И всегда есть какой-то атом, ну, строго говоря, и он, конечно, но не принципиально, который ближе всего к поверхности. И вот мы подвелись к поверхности. Между зондом и поверхностью начинают действовать э, силы. Сначала действует силы притяжения в Андервайсовске. А потом, когда конечный атом касается поверхности, начинают действовать силы отталкивания от верхней полуплоскости. Из-за того, что электронные оболочки атома зонда и атома поверхности начинают пресекаться и выталкиваться. А, соответственно, смотрите, что у нас происходит. У нас крайний атом касается поверхности и начинает отталкиваться. А вот эти атомы, которые расположены близко к поверхности и чувствуют вот эту силу, но еще не отталкиваются они все притягиваются и зонд давит на поверхность при этом площадь контакта у нас очень маленькая а давление у нас равно сила разделить на площадь контакта и сила на самом деле очень небольшая от одного до 100 на ну, где-то зависимости от материала зонда образца среды в которой все это происходит и у нас а, либо зонд либо образец либо они вместе начинают немножко деформироваться ну, скорее всего упругая деформация Поэтому у нас площадь контакта растет, сила отталкивания растет, и в какой-то момент все это уравновешивается. Но площадь контакта-то у нас большая, больше атомов, и мы не можем увидеть атомов в такой геометрии. Значит, нам нужно ослабить вот эти вот силы притяжения. И делается за счет помещения всей системы образец в жидкость, например, в воду. Поли молекулы воды полярные, они экранируют вот эти вот силы. Соответственно, у нас сила притяжения уменьшается, ну, станция меньше 100 пиканьютонов. В одном нанонютоне тысяча пика ньютонов. То есть силы очень маленькие, образец и зонт не деформируется, и у нас появляется возможность увидеть отдельные атомы. Это в жидкости. Кроме того, можно получить атомарное разрешение а, в вакууме, в сверхвысоком вакууме. Значит, в данном случае мы можем получить его только в полуконтактном режиме. То есть, смотрите, у нас вандр взаимодействие притяжения, потом химическое взаимодействие отталкивания. И в целом, вот как эта черная кривая выглядит. В полукатанном режиме за счет очень высокой точности микроскопа и высокой точности пьезосканера, мы можем, в общем, так, я не вижу лазер, да, подойти к поверхности, контролировать расстояние между задом и поверхностью вот с такой точностью. То есть меньше одного экстрема. А мы можем работать вот на этой ветви сил, либо на этой ветви сил, а, и измерять силы взаимодействия между крайним атомом зонда и атомом поверхности. А если мы модифицируем зонд таким образом, что у нас на краю будет какой-то другой элемент, то есть в данном случае в одном случае кремний, в другом случае олова, то а, у нас над разными элементами поверхности и с разными элементами на конце зонда вот эти вот кривые взаимодействия они будут отличаться. Измеряя вот эти вот кривые над каждым атомом поверхности, мы можем получить не только атомарное разрешение, но мы можем идентифицировать а, природу этих атомов. То есть вот, как я уже показывал, у нас есть олово а, синим цветом выделено, свинец зеленым и кремний красным цветом. Все это можно сделать на самых топовых приборах конечно это коммерчески очень сложно получить нужно сверхвысокий вакуум то есть такие вещи не продаются но они в некоторых лабораториях делаются это демонстрация возможностей технологии а здесь другой пример вот у нас есть молекула пентацена, и с помощью атомно-силового микроскопа можно увидеть не только атомы но и связи между атомами между ионами в молекуле то есть вот у нас в сверхвысоком вакууме к зонду прикрепляется молекула CO. И с помощью этой молекулы, она уже выступает в качестве самого крайнего зонда, мы можем измерить э, вот такие вот взаимодействия. И также можно на самом деле модифицировать молекулы. Есть эксперименты по локальной химической реакции, то есть, где с помощью напряжения, прикладываемого к зонду между зондом и молекулой, вот эти связи разрываются и формируются каким-то образом. То есть это уже прям вот самая-самая нанотехнология. А также можно получить, вот, недавно был, ну, относительно недавно было получено распределение потенциала в единственной молекулы. То есть, опять же, эти опыты они не несут практической пользы, но они демонстрируют возможности технологий, что вот с помощью этого микроскопа можно делать вот такие вот вещи. И даже если кажется, что сейчас вот это вот бесполезно, через некоторое время это может стать какой-то э, основой какой-то технологии, которая, с помощью которой будут делаться какие-то э, нанотехнологические продукты. А, ну, теперь немножко про пользу практическую. То есть, вот я нашел такой старый советский плакат. А, чтобы больше иметь, надо больше производить. А чтобы больше производить, надо больше знать. То есть, у нас а, как про, а, все построено? У нас в самой основе лежат знания. На основе этих знаний мы строим некоторые технологии. И уже с помощью этих технологий мы изобрета, создаем какие-то продукты. Так вот микроскоп, вообще любой микроскоп, и в частности атомно-силовой, помогает нам получать знания. А, ну вот Кроме того, что я показал, например, сейчас в продаже есть такая память для компьютера, которая называется FRAM. Ну, то есть есть компании, которые производят эту память, она находит ограниченное применение. А здесь принцип записи информации такой, что у нас есть сегмент И в этот сегмент электрик можно записывать домены и перезаписывать домены. И а, вот на этапе научных разработок, когда еще технологии нет, но она разрабатывается, вот а, свойства этих доменов и значит, термодинамики, и их записи, и движения, оно а, изучается с помощью атомно-силового микроскопа, с помощью метода а, микроскопии пьезоэлектрического отклика. Ну, то есть вот в данном случае это как раз картинка из с микроскопа вот эти домены и вот эта характеристика домена, это петля фироэлектрическая. Либо вот у нас, например, SRAM, то есть то, что используется в компьютерах. вот То есть мы можем контролировать, где у нас каналы проводимости, где у нас изолятор, как распределены лигирующие элементы, то есть концентрацию лигирующих элементов, их тип. Например, если у нас будет какой-то дефект, и вот между двумя дорожками будет какой-то контакт, то есть продиффундируют лигирующий элемент, у нас память не будет работать. И вот чтобы узнать, почему все это происходит, нужен как раз микроскоп, ну, в том числе атомно-силовой. А вот здесь показан пример а, исследования солнечных батарейного поколения, которые еще нет в продаже, ну, кадми, на основе кадмиталура. Вот здесь мы видим... Топографию поверхности, все выглядит более-менее нормально. А вот здесь распределение тока, здесь мы видим, что есть короткое замыкание. То есть такая батарея хорошо работать не будет. Собственно, мы можем понять, почему и что произошло. А вот это другой случай, это такая же, такой же материал, но в верхнем случае он чистый, то есть как лур, а снизу он модифицирован хлором. И у нас эффективность нижней батареи 14%, а верхней 7%. А произошло это потому, что хлор, он сегрегировал по границам зерен, вот как видно, значит, это карта токов, это локальный ток. У нас ток по границам зерен на нижнем, на эффективном элементе гораздо выше, чем на верхнем, который обладает меньшей эффективностью. То есть вот такие практические применения. В общем, На этом все, спасибо за внимание.